Удивитесь. но многим людям сложно ответить о их комфорте сколько нужно денег на что эти денег, деньги ему нужны что он хочет купить как жить как проходить что проходили его время ну, в смысле, чем заниматься как отдыхать с кем отдыхать с кем работать ну как вообще выглядит его жизнь -то. оказывается что когда спросишь что хочешь на тебе вот карандаш, назовем его волшебной палкой, и говори, чего хочешь. Люди сходу ну, 5-7, ну, максимум 10 каких-то своих желаний говорят, и все. Есть такой эксперимент, называется скрепка. Когда человеку сами собой проделаете, сколько способов вы придумаете по использованию скрепки, обыкновенно канцелярской скрепки. Оказывается, что обычный человек придумывает 10-15 способов. Группы придумает 20. Ну, группа из 3-4 человек. Ребенок придумает 200, Улавливайте. Не 5-7, 15, 200 – Это к тому, что человек раскрепощен, нужно, ребенок раскрепощен в своем желании, в своих мечтах, в своей фантазии. А взрослые люди, все. Они уже форматами, ограничениями. А С Даши сунок нарисовать, так он нарисует его, даже если большой лист над Дашем, у него рисует в формате 4 То есть уже зажатое мышление. Попробуйте раскрепоститься. Напишите список из 100 желаний. Хотя бы просто список. Закончите э, из 100 желаний список, что-то из этого списка исполнилось, добавьте. Пускай у вас всегда будет список из 100 желаний. Вы удивитесь, но и некоторые желания значит, начинают сбываться. И никакой в этом магии нету. Просто человек, когда начинает фокусировать свое мышление на каких-то нюансах, он начинает это замечать. Ну, например, беременные видят беременных, военные видят военных. Купили какой-нибудь автомобиль, едете по городу, а не такие автомобили встречаете. То есть человек склонен замечать в пространстве, в окружении то, что его беспокоит, то, что его волнует, то, что ему там, ну, там, как бы задевает его, то, что связано с ним. Так это надо, надо это использовать, сфокусировать свое мышление на своих потребностях, на своих желаниях, а не только на своих возможностях. Попробуйте довериться вашему бессознательному. Возможно, оно выбирает иногда такие решения, которые позволяют вам, не будучи героем, получить желаемое. А то же многие как? Сначала создадут проблем, а потом героически их преодолевают. Вы думаете, это не вы? Ну ладно, не сегодняшняя тема. Напишите 100 желаний, попробуйте себя проверить. После того, как написали 100 желаний, попробуйте их развернуть. Каждое желание. Что будет если это случится. А что может исчезнуть, если это случится? Потому что иногда желания не случаются, потому что а вдруг мне не о чем желать, а вдруг оно сбудется будет чего и то страх и существует исполнение желаний. Вроде бы хочешь, одна часть тебе хочет, а другой часть нет ни за что, ни за что. А то мало ли чего. Итак, что случится, если желание исполнится? И что может исчезнуть, если желание исполнится? как оно исполняется в любом случае, а, ну то есть не для чего вам это желание, это не важно, ну в смысле важно для вас, но в этом упражнении оно не важно. Далее, когда список будет готов, вы начнете его раз, а, расширять его понимание, то есть попробуйте найти фотографию, ну где например, хочу машину, найдите фотографию с этой машиной, или где она продается, сколько стоит, какой дом, сколько этажей. Если вы видите в машине, опишите, как вы в этой машине едете, с кем едете, где едете, какая музыка звучит, если звучит. Возможно, ветер ну, вы в кабриолете, да, могут какие-то пейзажи описать то, как вы этим пользуетесь. Не просто там, ну, картинку и, и, и, и цену, а, возможно, даже дату исполнения. А вот то, как вы живете, если это желание исполняется. Как бы визуализируй этот процесс. Но самой визуализации недостаточно. Нужно ощутить себя, что происходит с вами внутри, когда это ну, желание реализовано, и вы этим пользуетесь. Вот это вот ощущение, и есть та энергия, которая начнет фокусировать ваше бессознательное на… Беспроблемное, без сопротивления, без каких-то казусов достижения этих результатов. Доверьтесь своему бессознательному, получайте от жизни удовольствие, реализуйте свои мечты и наслаждайтесь жизнью.